Тебя что за движок, приятель? Реактивный, что ли? Мерсиш, что ли? Родной? Только я его перебрал малость, селенок добавил. Прикуривайте, не бойтесь. И как же зовут тебя, левша? Лямкин я. Семен Лямкин. Отдыхали? Угрожай на фазенде собирал, угощайтесь. А, с работы у тебя как, левша? Все тип-топ, нет проблем. Ну, короче, дело к ночь. Появятся проблемы, позвони. Да, а -а -а. заодно и движками махнемся. Секурити Рашн Интернэнтшэн. Ой, Ван Тусу – это робот последнего поколения, он работает и на земле, и в космосе. Добрый день! Можно задать вам несколько вопросов? Добрый день! Мы беседуем с группой свеженьких безработных. Вот они тут сидят, выпивают с голь. Ну и что вы от нас хотите? Мы хотим задать вопрос. Что вы надумали делать дальше? Я задумал отдохнуть. Годик-другой на Бахамских островах. А вообще, мужики, я устал от этой жизни. Только начинаешь привыкать к хорошему, как жизнь становится еще лучше. А я сдам все бутылки? Выкуплю весь наш завод с его всеми цехами. И потом обратно устроить токарем. Да ладно, да что ты? Пойду блядь. Там у инопланетян что-то сгорел. Ну что, сантехник Все, не фурычек? Вот, Что вот это вот где вот, да, вот да. включи. Ага. Смотри, вот эту хренотень, вот с этой байдовиной, это выбрасываем и напрямую. Соединяем. 我问你,谁是这个人? 这个人是这个人是这个人的工作人员 我全明白了,明白,过来,过来 把这人的履历拿住档案库 准备给他签约,明白了吗? 明白了吗? 好,好,好 他妈的把你们都捡走只有他一个 什么他说了? 他说了? То, что по-русски называется «окуеде мочин. Ого. Сень! Если им хорошенько все объяснить, они начинают разбираться в собственной технике. Способные ребята. Слово предоставляется ну, моему другу сделал. господину Лямкину. А, а что, меня Маня убьется? Масса еще убьет. Ну и, и что? Жор не знаю, что делать. Сила есть. Воля есть. А силы воли? Нет. Прекрасная вещь. Вам не кажется? Кажется. Тогда покурим или... или как? Лучше или как? Поднимемся. С удовольствием. Я встретил вас... И все было ей в жизни, в жизни, в сердце, агажи пилот. Я слом не бред, меза, и север, зуса, латона, тихие плоды. Я слом не бред, меза, и север, зуса, латона, тепло. Я, кажется. Я, кажется, вчера. Это вот. Поздравляю. Вчера ты у собственного дома а. пытался склеить свою собственную жену. Так ты еще никогда не напил. Егор Гудмойн. Здорово! Привет, папа! Привет, пап! Привет. Папа. Все здорово, папа! Пока не знаю. Ты уроки сделал? Какие уроки? Сейчас же каникулы. Не груби отцу. Детка, давай быстрее, это а хуже будет. Ну пап, держись, не пух, ни пера. Папуля, я с тобой. Если что, за на помощь, хорошо? А ты отдыхай. Что я что я мог спутать тебя с кем-то другим, ну, с, с, с другой. М -м -м. М -м -м. что я такое сделал? Ты меня лапал в лифте, пока не уснул стоя. Утомился? И потом, почему я не могу в лифте обнять свою собственную жену? Ты меня маленькой называл. <связь> а ты у меня и есть маленькая. М -м -м. Ой, но ну, мир. Мань, нас с Ваваном. блин, и со всеми мастеровыми. Мы уволили вован с труда. <свят> Черт с ними, что на них? Асфальт закончился. Для тебя с твоей главы с руками оторвут. Кто оторвет? Как то государство. <свят> Нет уж, вот уж хватит, все, поишачил на них. Капитализм говорите? Нет таких твердынь, которые бы не взял наш человек. Пойду в бизнес. Давай, давай, давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, иди. Ой, что это к вам едет? Вот, приехала. Ты мой хороший. Слышишь, шеф. Ты у женщин успехом пользуешься. Большим пользуется, а маленьким нет. Ладно, что надо? Ну, что надо? Нам тут два шага. Прямо и направо. Только по боче, спешим. Твоя иномарка может прямо и направо. Вообще-то мы обычно налево. Ну, что надо, поедем направо. Давай-давай. Давай. Да она у тебя не только стирает и шьёт, она еще и ездит. Она еще и обидится может, когда над ней осмехаются. Отличная машинка, сэр. Пристегнулись, взлетаем. Нафиг. Да, передолгою. Ах, ты черт! рыбила? Ой, тормози, передолго. тормози, тормози вот здесь, да, да Все настроение помял, у меня же шишка Виноват, будет. ты сама посреди дороги. Тормози. Тридцатник с найдешь? Найдем. Давай. Ну, куда я теперь с таким фингалом на работу? Какая работа? Ночь на дворе. А мы в ночную смену. Это рыбу любит, где глупо. А человек где придется? Глаза. Куда скрылись эти? Куда скрылись эти? Ах эти черные глаза. Ах эти черные глаза. Их позабыть никак нельзя. Их позабыть никак нельзя. Ах, эти черные глаза. Азоха звей! Ты чесень? Колдут всякое. Это ж зеленые. А там что упало? Security Russian International. Олег Иванович. Олег Иванович, вот башка древое. Это И этот, из Мерседеса? Мерси. Ну. Хорошо. Хм. Ну что ж, вы не обманули моих надежд. Теперь я могу объяснить вам суть нашей деятельности. Мы работаем в системе охраны офисов. Проблема, как известно, сейчас актуальная. Люди, берегите деньги, их осталось мало. Да. Нет, любидо-банк нам не годится, поищите что-нибудь другое Народ не продается, только покупается Да, ну так вот Мы работаем в режиме строжайшей секретности Никому ни слова Что вы скажете по поводу вышеизложенного? Мы... Я согласен Прекрасно. В таком случае вы можете получить пейджер для связи. Прошу. А также аванс. У нас ведь кто не кушает. Тот и не ест. Правильно, дорогая. Прошу. Вопросы есть? Когда приступать к работе? Задним числом. А, понял. Ой. Как огурчики М -м -м. Кто кормить будет, кто кормить будет Зеленые Сеня, они не фальшивые, а? С чего ты взяла? А посмотри, потому что на них На одной бумажке один мужик нарисован, а на другой другой Ну где? Вот, ну, что? смотри, как что? А должен быть один, как у нас раньше, Ленин Так это один и тот же и есть? Только это помоложе, а это постарше О, Ой, ну, размордел-то как И облысел Мань, они ведь тоже люди М -м -м. То размордеют, то облысеют На книжку положи Только в этого В Маркса не клади Ну его в болото М -м -м. -м -м. Я их пришвину положу в зеленый шум М -м -м. Лучше было как его положить театральный роман не спросили! Ты английский сделала? А, между прочим, в Вашингтоне выпускают первую партию долларов на русском языке. Ты чего родителям надо? ночь ты рассказываешь? Иди со ну, хорошо. Легче считать будет. Можешь спать. Все, отбой! Всем спать! Спокойной ночи. Свет, а ты видела доллары? В принципе, в а ну по норкам всем спать? Свет! Нет. А все! Ну чего? Туши свет. свет! Это тавтология, ясно? Группа захвата. Отбой всем спать. Всем. Ну, ты опять засвою. Ну, перестань. Ну, как мужик. Ну, только вчера было, позавчера. Ими ты гражданскую совесть. Дети еще не спят. Я потихоньку. Он знает твою потихоньку. Все, не перестань, ну да отдохнуть, Бери руку. А знаешь что, Мань? Я ведь на тебя могу и в суд подать. Да что же это интересно. А вот за то самое. За уклонение от супружеских обязанностей. На этот счет, говорят, у них специальная статья есть. Это где же? В уголовном кодексе. Mm -hmm. Вот засужу тебя, будешь знать. Давай. Mm -hmm. Давай через суд. Mm -hmm. Иначе я не согласна. Где эта штука, которая пищит? Как она называется? Пейджер. Пейджер. Где этот пейджер? пейджер. Папу, не забудьте, меня Подожди, мне меня с работы сигналит. Где этот пейджер никому до отца делали? Где эта штуковина? Нажи тупые мужиков в доме нет. Спей свой зеленый чай остынет. А, ну вот опять. Учтите, если я пропущу эту работу. Никаких видиков! Никаких. Роликов? Никаких шпунтиков вам не будет Приходи, все родители будут Ну что, мать, ну, ну что Ну лишь ж не хухры, мухры А ну это быстро идите музыкой заниматься Сеня, я к соседке на 5 минут, а ты через каждые полчаса Фасоль помешивай, а? Так помешивай фасоль каждые 5 минут Пап, да вот же он Все, Ну, куда нажимать-то? Вот сюда Приглашайтесь Работу получать сегодня, Ага, Олег Иванович, двадцать четыре ноль ноль. Так. Как из воробушки. Мне на работу в ночь. Это я. <Ститут> угу. Бери прибор ночного щупания. Прошу, вперед, и с песнями. Ханя, крепка. Да. лучше без песен. Так, меняем время на деньги. Давай. Я предупреждал. Обстановка, максимально приближенная к экстремальной. Все идет по плану. Не понял. Ваша миссия, дорогой мой, на сегодня закончена. Так что вы можете сейчас посидеть вот здесь, минут 10, отдохнуть. За вами приедут. Опять не понял. Я же объяснял, за вами приедут, все растолкуют, а вас позаботят. А Вот видите, а это вам. Берите, берите, ослабьтесь, волнуйтесь, все в порядке, этого. Минута смеха, между прочим, добавляет год жизни, условно. Звонок, Воробьев, Сидоров, на крышу! Вот теперь понял. Не топай, не топай! Это вам не штурм Зимнего! <звы> Москва, Воронеж, как говорится, хрен догонишь. Воробьев, Сидоров, на тот край! Как на край, Сидоров? Вильверман, стоять на месте, закрывай! Собака! Ну, да. Вот он! Вот он! Напоминай, что я сказал! Не Венера Миловская, в сравнении с тобой просто прачка. Ой, что такое А порода женщины зависит от совершенства ее колен. Привет. Вам что? Не знаю. То же, что, что ему. Да, значит, водки, стакан и бутерброд. Иногда хочется, чтобы всегда. Дали мне напарника. Минтовоз загнал. Игорь Александрович, надо бы провести полный техосмотр. Завтра же к силу на стол бросит. Свечи там еще у нас. Да парило твои свечи. К тому же, вы знаете, трамблер, зажигание. Какой трамблер? Судя по ночному а? характеру вашей работы, вы либо бандит, либо сутенер. А? Да, я бандит. Я граблю сейфы. Так получилось. Я нас не удивишь и не испугаешься. Сейчас нет, как-то не бандит. Позвольте представиться. Бывший член бывшего Союза, бывший художника бывшего СССР. Это Марьяна. Марина. Давай. Давай цепляйся к Запару. К запору? Пока этот Папиндос в кафе ошпаривается. Папиндос? Хватай галстук. Какой галстук? Да это рост, рост. Докушевать не будешь? А? а мы докушаем, Марьяна. Тебя. Скажите, вы не могли бы? Могли бы. <связанная> Люблю гулять, Может, я лунную товарищ. Я, в том числе, Парил этого господин, товарищ. И второй то Он же рукой, прыгай, прыгай, прыгай, Кажись, завелись, играй, самый. Молчим дурац. Без сахар на земле и на море Где у тебя тормоза? Здесь, где мы находимся? Интеллигентный человек, а спрашиваешь? В воде! Вон он! Стой, гад! Погоню топлю. Смести, смести! Игорь, там свисток не работает! Эй! Че? Че это? А че? Того. Да, вон! Че мы вчера пили-то? Ее. Ну и чё? А я чё? Нифига себе. Ну, слава Богу, оторвался. Палан. Поймают, посадят. Наверняка тебя твой шеф сдаст. Сень, надо тебе лечь на дно. Покуда шухер не уляжется. Шурина на Волгу. Ага. Был на Волге утес, его кто-то унес. А родственниках забудь, к ним первым за тобой придут. Может, статься с повинной? Сейф кто вскрыл? Я. Стало быть, кому отвечать? Да ладно, что ты что ты, чё ты? Денег-то я не брал. Совсем, что ли? Ну и дурак. Разная... Да, тюрьма по тебе плачет. Сколько их там? И... Стало быть соучастник. И намотайте срок по полной программе. В голландской тюрьме к услугам заключенного отдельная камера со всеми удобствами. Здесь и холодильник, и телевизор, и музыкальный центр, и даже кофеварка. Билли Кинг совершил тяжелое преступление. Его срок 10 лет. Половину он уже отсидел. Видал? Вот куда тебе надо. К ним, в тюрьму. И с ним. Чего? Он Хоть раз в жизни. Нет, а Человеком себя почувствуешь. Uh -huh. и, конечно, Я в тюрьму. А, а почему а нет? У моей бывшей Гали двоюродная сестра Верка. Она ведь собаку и съела и на этих шоп-турах. Ты ахнуть не успеешь, как очучишься в этой Голландии. А, а в тюрьме, в тюрьме тебя никто не найдет, тем более в Голландской. Посидишь а там три 4 месяца, отдохнешь. Не а не может, тебе и... Ты еще и там подзаработаешь, пока вся эта буча уляжется-то, а? Если вы прилежно трудитесь и не нарушаете режим, рассказывает Билли, вам увольнение домой. Либо Синь, ваши Синь, не день. ходишь в голландскую, и нашу сядешь. Чего у тебя с правой рукой? Для этого здесь созданы все условия. Не Даже понял. комната для малышей с игрушками есть. Ну, давай. Начальник тюрьмы сказал нам, каждого нового заключенного мы встречаем словами. Это ваш дом. И в ваших силах сделать жизнь здесь умной, торговой, интересной. Поехали. Чтобы, выйдя из тюрьмы, вы не только не почувствовали, что потеряли несколько лет жизни, но чтобы вы вышли полноценными гражданами с новыми знаниями новым опытом с новым ощущением себя в будущей жизни покидая голландскую тюрьму мы вспомнили то с чего начали голландия страна победившего социализма и не на словах а на деле Оставь маму в покое. Ты мизинца ее не стоишь. Тебе бы следовало поучиться у нее. Мне чертили твои идиоты, друзья. Дурацкие разговоры, кретинские газеты. Зачем ты на мне женился? Сидел бы возле своей мамочки, если больше ни на что не способен. Это я ни на что не способен? Да если бы не ты, я мог бы стать генералом, академиком, премьер-министром. Слава Богу, я спасла эту несчастную страну от а такого премьер-министра. И где благодарность народа? Держи, народ. Где ваша благодарность? Чтобы я еще раз женился? Да никогда в жизни. Хлеб. Сыр. Сори? Вот, нет, нет вот. А. А. But... Голландский. Тач. Ага. Пачку зеленого чая. А. Sorry? чай ч а и понимаешь пить чай а русскому человеку пиво с утра я without alcohol no alcohol а безалкогольное мне подавно не надо значит так за вар Заварка, понимаешь? А, нет, нет, вот ручку, ручку, дай Вот а -а -а. ручку. А, -а, -а. Угу. смотри. Ah, Anna. Yes. Anna, bring a tea hat, please. Don't be long. No. он what's inside? No. It. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah мне она зеленый Anna, what, what, видишь зеленый ну ну ребята я же вам русским языком говорю не черный а зеленый Mm. Спасибо. Ну, правда, вы что китайцы, что ли? Чай! Uh. Чай! Чай! Чай! Чай! green Чай! Чай! Ah, Chinese green tea. Wait! Wait! Just a moment! Green tea! Grissey, Grissey, wait a moment. <laughs> <laughs> right. Somebody, somebody call the ambulance. Call the ambulance. Anybody, man, the phone, anything, any phone. <inaudible> come on, come on, come on, listen. Вызовите доктора Он так расстроился из-за этого зеленого чая Все в порядке, не нужно скорую, помогите мне перенести его в машину, побыстрее, прошу вас себя чувствуете смотри на дорогу курица а то опять кого-нибудь долбанешь русский нет китаец куда мы едем не надо беспокойство все будет хорошо. Ага, ничего себе за хлебушком сходил. Ай. Чего? А слава Богу, вы уже лучше. А, это ты, ку. Да, а в, в смысле вы, было дамочка. Очень много испугал. Но сейчас <свист> окей, все сзади. Врач сказал, вы уже окей. Угу. Вы уже лучше. Ага. Угу. Ага. Угу. Дай-ка. Что такое? Волно? Да. Где а, бол? Не знаю. Где? Здесь? Здесь? Oh. Здесь? Oh. Конец спины? Ну же, конец спины. Ага, чтобы еще и почки простудить. Oh. Oh. No, no, no, no, no. no, no. Ага, не не не не ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, чего было больного гонять? Я бы и сам смотался. О, oh, no, no, no, no. uh, <свист> А вы кто? Мари. <свист> Семен. Простите меня, пожалуйста. Я в очень большой виноватости ну, да, ну, перед вами. Да, я сегодня опять плохо ладила со своим мужем. У меня было Понимаю. очень темно в моей голове. И я вас бум с моей машины вас на асфальт. Ну, ерунда. Что там? Вы русский откуда знаете? Um, я a quarter, половинка четверти русская. Моя мама учила меня немножко русский. Мерзавчик, значит. А? А, муж у вас кто? А, писец. Совсем? В смысле, в каком смысле? он писает журналы, газеты, политика. А, ну ничего, А вы турист? На, тут одно дельце провернуть. Дельце? Ну да, по А, бизнес? Just a moment, please. Hello? Yes, it's me. I'll repay you all the expenses, but I objected. Okay. I'll come to see you, but not today. Tomorrow? It's fine with me. Bye. Ой. ужас. Ой. Ой. Только деньги. Одни требуют деньги назад, другие наперед. Ну вот я та свинячка. окей, oh, okay. не надо беспокойство. На этот случай у меня есть Где же он uh... О, здесь. Томас? Томас? Трэпт? О, техника! Oh. А? Нравится? Вежа. Придумают же люди. Сглажу. It's okay. It's okay. Завтра звонит в механик. А зачем завтра? Можно я попробую сегодня? <свес> ну, если хотите. А? <свес> <свес> <свес> <свес> это не машина, а зверь. Ума не приложу. Как эта дверь открывается? <свес> Мэри, <свес> uh, скажи, твой друг no? гонщик? No, no, no. No. No. Нет, no. это я гонщица. А он моя жертва. Давай. Ага, есть! О, май oh, Браво! Симон вылетел! Томас! Браво! Можно обмывать! Симон, вы прекрасный механик. Да ладно, что там? Симон, uh, this is Vincent. Винсен, uh, uh -huh. this is Симон. Uh -huh. Лемкин! Полин. Не, почти здорово. Не, это фисер Это фамилия. А, интересно. Симон, хотите чай? Ну, я и говорю, это дело надо обмыть. Слышь, болен? я вроде как болен. Ты сходи в мой звер, открой а, бардачок, а. там лежит водка. Водка? А, да, водка. ты тащи okay. ее yeah. сюда. Окей. Okay. А, uh. mm. ah, Россия, все yeah. будет хорошо. Россия побеждает здравый смысл. Uh, uh, Парень. Uh, Россия, она сильнее здравого смысла. Броня крепка. И танки наши быстрые. И наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, свои отчизны вечные сыны. Вот так вот. Ну ладно, так. Всё отменяем. Прочь политику. Ага. И предлагаю выпить за прекрасных Амстердамс. Вау! I'm gone. I'm... I give up, о, Винсент Пас, здесь норма, в ночинах Спасибо I'm тебе Thanks. за вс. Там О, да, там прекрасный там, да, там, да. вечер. Я с тобой. Да. Будем, я с тобой. Ну да. Удержи. Привет. Семен. Из России Семён. на долгую Подожди. память. Мы не умеем. Я хоть взял спать. А -а -а. Вы остаетесь а? спать здесь. Да. Вы завтра повернуть ваши дел все. Там куда надо. В тюрьму будете не Ладно. Как турм? Какой турм? А обнаковинным? Вы криминал? Нет. Это зачем? Ну, завтра совершу. Зачем? Чтобы сесть в тюрьму. Винсент, он слышал очень много. А загадочной русская душа, но никто, чтобы вот там пошел турма, никогда. Нет дыма, Я думаю, это примур содержимого головы. В ванной отдых. Там ванная, там спалная. Ваша спалная вторая от ванной. А, почему не первая? Потому что первая моя. Oh. Oh. Oh. Yeah. <sighs> You <laughs> like А вы, собственно, что здесь делаете? А вы что здесь делаете? А я перепи. Я, я перехотел. Я, собственно, я. Вот. Я. Простите, я. Как это? Я больше не буду. Да. Я нечаянно. Я не, я не хотел. То есть, я хотел, с другой стороны, то я, пожалуйста, не поймите меня правильно. Но, в общем, я вас не очень обидел. это вот это и вот эту страничку пожалуйста все и на сладкие вот это это это я думаю все пожалуй Давай неси, ребята! Червячка замарить! Добро пожаловать, старина! Приятного аппетита! Сейчас догоню! Поговорим на равных! У него аппетит почище, чем у тебя в молодые годы, Ларри. А Вино, брат. Ты не спишь и вели, а то замерзнешь. Давай-давай. Да это русский. Рашин, рашин. Колобашин. А вино, давай вино. Я думаю, что это русский. Bravo, русский. Mm -hmm. mm -hmm. Bravo, bravo. Like Мас, этот парень mm -hmm. мне нравится. Mm -hmm. Бью за его oh. здоровье. Вот красненькая, хорошая. Давай, давай, беленький мы сверху закинем. Приятного аппетита. Что еще? Чем удивишь? <решил> а, Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Маскару! Наверное, это русская кредитная карточка. No You, no, no man. Me? Telephone? Police? No. No, police? No. Police? Wow, wow, wow, Here? You? Я wow, wow, wow. mm -hmm. заплачу money. за этого парня. Не надо, не надо, не надо. Бери свои деньги. Увидите, ваши мари! мне надо в полицию! Я хочу в тюрьму! Внесите все в мой счет! мой! Ребята, присоединяйтесь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 Москали поганые. Девушка, гражданка, товарищ полицейская, вы подождите, не поезжайте мимо. Вы посмотрите, что я сейчас делаю. Полиция! Привет! Поберегись! Опять эти хиппи. Спасибо, сэр. Ваши кулаки не потребуются. Мы справимся сами. Это я! Они не виноваты. Полиция, вы что, глухие? Это, это, это я, я. Не забирайте их. Это я разбил. Да подождите, они сидели, курили, никому не мешали. Полиция! Полиция! Полиция! Я буду жаловаться. Wake up, sir. Hello. Are you Вы в right? ah? порядке? Are right? yeah. Наконец-то. You... Здравствуйте. Hi. Hi. Yeah. Uh, вот мой паспорт. Паспорт. Uh, Нарушение общественного порядка. Два месяца тюрьмы маловато, конечно, но я согласен. Я готов. Так вы иностранец? Я полностью сознаю. Здесь спать нельзя. Я понял, в участке разберемся. Отправляйтесь к в отель. Пойдемте, я готов. Я пойду домой, и вы тоже. Разойдемся по домам. Вот и прекрасно. Я не понял. Желаю вам хорошего сна. Я вас не понимаю, а кто же будет бороться с нарушителями общественного порядка? Ты так просто от меня не отделаешься. Я ведь точно знаю, что у вас по чем. У меня и список есть. Ну, Я в музее валялся нарушал и Хочу спать. Пожалуйста, уходите. Э -э -э -э. Вот так вот. Это уже слишком. Послушайте, мой рабочий день закончился. Если бы я находился при исполнении, я бы вас непременно арестовал. А теперь оставьте меня в покое. Стой! А хочешь нападение при исполнении? Шесть месяцев. Многовато, конечно. Вот. Видишь? И вот! И вот! Извините, Ваше Величество, обстоятельства. Оскорбление королевской особы. Четыре месяца. Окей, окей, окей. Ну, так и быть. Теперь вы арестованы. Граждане судьи. Товарищ проку, <coughs> Гос Господин прокурор. Господин прокурор. Целиком и полностью признаю свою вину. Как говорится, сожалею о содеянном. И прошу дать мне возможность кровью смыть. Я хотел сказать честным трудом, как говорится, искупить свою вину перед Родин. Ой, а я хотел сказать перед вашей, Суд. беспокоит ваш кашель. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, то отбытие вашего наказания можно отложить ни в коем случае ничего не надо откладывать я совершенно здоров я совершенно видали здоров ее величество королева вот этого вот не простит я абсолютно здоров практически как говорится готов по всей строгости закона ну и так далее вот. Мистер Лямкин. Господин Лямкин. Это я понял. Вы признаны yeah. виновным. And sentences you to be imprisoned for the duration И приговариваетесь of four к тюремному заключению months. сроком на 4 месяца. Yeah, yeah, Сплим Кариэли! Ну ты не видишь! Сплим Хари! Папа! Папа! Сплим Хариэли! Сплим Хариэли! Сплим Хариэли! Блин, горел это ты? Нет, нет. Я есть Крис Ван Я хочу учить говорить русский. А я есть Семён Лямкин. Был? Есть. И буду есть. Вот эта майка. А что есть пайка? Пайка это еда по-нашему. Байка еда. Нравится? Да. Я все это видел по телевизору, думал, байка. пайка байка это пайка? Байка это хохма. Ну, шутка. Хохма. Крис, ты за что сидишь? А, за си, сидишь за столом. кушать пайка. Нет. За, за, за что тебя сюда? За конопателя. Что есть за.. за... Патери. И что, кого? Соль, дайте, пожалуйста. Я своя жена, женщина, которой я любить, я не платить деньги. Как ты алименщик? Я yeah, I mean. Вот не думал, что у вас здесь есть алименщики. <laughs> Мы везде есть. Это нехорошо, не платить жена деньги. Семен, э, слушай, слушай Семен, Я не могу платить... Все женщины, которые у меня любить, у меня нет oh. денег. Ты кто по профессии? Ты будешь? Я uh, музыкант, music. музыкант буду. А oh, музыка. А на чем ты играешь? Инструмент? Инструмент. А я на кардио а кардион, понимаешь? Понимаешь. Oh, boy, shit, yeah. Значит, у нас все будет тип-топ. Эй, Симен, а что есть тип-топ русский? Тип-топ? все хорошо. Тип-топ. No. Очень хорошо. Тип-топ, очень хорошо. Check this out. Top, deep, top. Boy, yeah. deep top, deep top, very well. All right, check this out. Top, deep, top. Oh, actually, to deep top, deep top, very Boy, well. Caros. Yeah. Deep top, deep top, very oh, to deep, yeah, deep, deep, deep, deep top, deep top, top. very, very, very, very well. Yeah. Deep, deep top, top. deep top, very, very, very well. Look at that man. Crazy Well I know that? you yes. Yeah, here we go. Yeah. Yeah. My, uh, yeah. Right. yeah. Mm. Like, good uh, good Okay, that's it. I'm done, sir. Hey, Simeon, I'm finished. I'm doing three. Three, how many? What? Eight. You hear, sir? He took 18 blocks. Mm -hmm. uh, excuse me, sir. He made like 18 of them. Islam right? Yes, sir. Eighteen? Right. he can do it faster. Просто у них схема сборки. Браво, мистер Ламкин. Браво, Семён. Окей, окей, Завтра, суббота, я ехать дом. Ты ехать дом. Мой дом отсюда не видать. Вам пришли. Как ты? Это? Как вы меня нашли? Ты сказал, что хочешь сесть в тюрьму. Ты не вернулся. не есть А я звонит полиция. Они а мне адрес тюрьмы. Томас. У него опять пух много. Тюрьма будет только завтра. Где он? Кто? Ну, этот ваш... А не бойся, он не придет. он у своей толстой мама. Я про это, про а, пылесос. А он подождает, иди ко мне. Дело, время, потех час. Потеха? Что такое потеха? Потеха? Да то самое, будь оно неладно. О, Симон, и ты будешь то самое целый час? Ага. Сейчас все брошу, размечталась, дамочка. Симон, а у тебя такие сильные руки, погладь меня. Но нет, не так. Я хочу как Томас. Может быть у вас еще что-нибудь не в порядке? Может еще что-нибудь починить? Я не в порядке. Почини меня. А? Yes, it's me. I'm turning the fox on. No, you are wrong. The range was the same. We didn't add anything. I cannot understand your last move. Oh. The money was to be received on the 26th. today the third. and we have received nothing so far. Huh. <laughs> of course I checked. It has nothing to do with the register. They received their share the 18th, right after the confirmation arrived. Невозможный партнер не переводит деньги, как это, из одной банки в другую. Знаешь, у меня маня тоже деньги в банке держит. Ну, когда на рынок или в магазин идет. Ну, чтобы сумки не вырезали. Ну, партнеры. Как это смешно и милый, Симон. Иди ко мне сюда, скорей, Симон. Прости, yes. Маня, all, it's your but Today? Oh, it's not Sorry, party, but, um... No, Peter called me from LA yesterday. He's going to stay there for What if the shares fall? The of so? в ружья huh. right. right. броня крепка и тонны кино живые старые и наши люди и мужество полны вперед ты до советские танкисты своя честь! There's one thing that may detain me. Oh, just a moment, please. Мистер Ламкин, <laughs> I have goodness for you. Эй, Симеон, он имеет хорошую новость, потому что ты лучшая работа, и безупречный поведение, ты здесь не 4 месяца, а половина. И конец недели, это ты идешь в свобода. Не понял. Он посылает тебя на хаус. За что? Yes. Нет, мне еще рано. Товарищ господин начальник, я не хочу. Я хочу здесь. Не надо посылать меня на этот, на хаос. Oh. Really он поздравляет, не надо ему благодарить. Он позд поздравляет. О, спасибо, он вашу О, общество. Безобразие, никакой жалости к человеку. Только устроился, привык, понимаешь, тянулся и здрасте. На улицу выбрасывают. Европа называется. Эх, Семьон, я тебя предупреждать. Не надо работать так быстро. А теперь ты ехать Россия, а и не успеть учить русский. За безупречно. Ты подкачался? Что есть подкачался? Потом. А ты? я сейчас пизделываю Ах, блин! Ой, блин! Ой, блин! Ой, Come down. What's wrong <laughs> with you? What's wrong with you? What's wrong А, Симеон, я плакать. Я все правильно делаю. А, а. Ауч. А. А. Какая марихуана? Прима. Ай, Симеон, ты я здоровый. И ничего плохой, плохой с тобой нет. он тебя, кажется Большое человеческое спасибо. Сидеть, так сидеть. Блин, пока Пока. Дуримарт. Прима Недельку в карцере Зато теперь я буду сидеть от звонка до звонка Это значит еще два месяца Но сначала мы будем перекусать пилмени А потом мы пойдем дом Ребранта и музей Ван Гога А в музей пива? А потом мы будем кататься на корабле и потом мы будем... А, может, пойдем камеру в музей питок? А в музей пива? Симон, ты знаешь другие слова, кроме пива? Симон? А? Что случилось? На ноги вот тут. Дамочка, где вы такую кожу берете? Uh, русская, беделки голландская. Thank you. Oh. Клод? Клод? Что here? ты здесь делаешь? Я? Я здесь живу. А что этот чертов коротышка делает с твоим задом? Не знаю, как это называется, но мне это нравится. Скажи ему, что я твой массажист. Отлично. Я решила, Симон, домой, что на ней какой-то вываленный в Винни-Пух разбивает коктейль из моей жены. Прекрасно, я ухожу. Ухожу к маме. Клод, пожалуйста, я прошу тебя, перестань. Ты не так понял. Я все понял. Я хотел вернуться к тебе, но теперь между нами все кончено. Дрянь. А, вот ты как заговорил. Не трогай меня. Да, пусть тебя трогает этот мелкий сексуальный маньяк. Не будь таким идиотом. Он хороший парень. Просто ему негде жить. Он мой гость в моем доме. Это мой дом. Нет. Был, есть и будет. Это Я мой сделаю дом. с ним все, что пожелаю. Прекрати. С кем продам, подарю. Если а захочу, сожгу и все. Не трогай все, мою вазу. Разнесу, так эту чертову вазу. Все прощай. Развратная женщина. Ненавижу. Он разбил вазу. Я вижу, новая. А, не такая же новая, всего 200 лет. Оскорблял? <свят> он сказал, что я падшая женщина, распутница. Распутница. Да, но он меня ревновался. Симон, я не знала, что он такой ревниватель. Ага. <свят> А может, он меня любит? Он тебя бил? А? Ну Он тебя когда-нибудь бил? А? Что это? Ну, он меня... У нас так говорят, если бьет, значит, любит. он тебя даже не ударил. Господа зеки, прошу! На пасашок! Ah, uh, this And, uh, Держи. Счастливо оставаться Семен. всем. Семён. А? Я хотел сказать. А, Ух 7, ты! Четыре месяца это так, так мало. Мой, мой русский не успеет быть хороши. Что? Может быть. Я ехать в Россию и сесть на вашу тюрьму? Не советую. На нашу тюрьму нехороший Саймон. русский. Саймон. <свят> Это подарки вашей семьи от всех нас. Вы были таким чудесным заключенным. Желаю удачи. Держи. Я не что а я не могу. Здесь. <свят> <свят> <свят> ну какая крепкая. Это русская водка. <свят> ты маленький человек, но ты большой человек. Да ладно. Вот тут телефон. А это на память. В кругу семьи. Как много детей. У тебя все будет тип-топ. Тип-топ, Все будет хорошо. Тип-топ. Тип-топ. Будет хорошо. Тип-топ, тип-топ. Очень хорошо. Very well, very well. Очень хорошо. Тип-топ, тип-топ. да да Та-да-да-да-да. Детям. Хорошо. А это? Это тебе. Не. Угу. Клизма. Это клаксон для твоего авто, для твоего зверя. Вещь. Тихо, тихо, тихо, это ничего. Ну, какая она? нет, ну, вот No veig. No, perquè... petit, petit... Te feies? A我說! A él! Мужик, надоел ты мне. Нет, подожди, Симон. Ты я сказал, жив... бьет, значит, любит. О, о, о. Я живу в семье. What are you doing? I hate you. Что ты делаешь? I hate я you. тебя ненавижу. Yes. <цов> меня> ты меня ненавидишь? Да, я тебя ненавижу. А я ненавижу тебя. И не жалею ни о чем. Это ты не всем виновата. Я никогда не любил тебя. Какой-то отвратительный, мерзкий, противный тип. Ну ты не прощай меня. Ты ненавидишь меня? Я тебя очень. а уж как я тебя ненавижу. Как я тебя ненавижу? Ненавижу. Какой-то иностранец просил передать вам это Сказал, что он Дед Мороз Это та ваза, которую я разбил? Это та ваза, которую он вклеил Если я еще раз увижу этого маленького, смешного усача. К сожалению, мы его больше не увидим. Ни ты, ни я. How are you? Привет, дружочек. Какие проблемы? Да вот моторчик. Здорово, мужик! Здарова! Да. Ну. Ты ведро купи? Зачем? Действительно, зачем? У него уже одно есть. Ведро системы Зопа рожится. ладно, было одно, будет два. О чем? По дружбе. Полштуки баксов. Я деньги на книжке держу, ребят. А где книжка? На полке! А полка где? Здесь да. нет. Где, да. где? Дома, где? Щеку. Да. Ну, стой. Че встали? Давай бартером возьмем. Бартером. Мысль. Грузи, возражения нет. Вперед. Черк Слышь, ты, Бикса. Быстрее, я ребят. тебе сколько. Вы что делаете? делаете? На да подарки! Вы че? Вы Куда? Э, Спасибо. Люди! Здесь человека ограбят. Да это мы работаем. Работы нет, у нас нет. Попыстрее, ребята! Она на канарах подтягивала, сад, подгребает. А хахлила, уже да, тихаря на себя зарисовал. Баклане типа ни сном, ни духом. Да еще лыбу отшарил на макушке. Да ты чего гонишь? Да. Не понял. Опять пойдешь в мусаку по сверху, Ты понял? Я тебе говорю, не доверяю. Давай, красная шапочка, что у встало? тебя совесть? Есть? Грузим волки, грузим. Я у тебя совесть? Погрузка у, у нас идет, погрузка. Есть. Я на 130 тридцатый, потом вернусь. Заканчивай. И аккуратнее мне без покрухи. Железо, <свист> лоб, чувака <свист> на простор. Давай водителя сюда! Давай, давай! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Yeah. Будет Тип-топ, тип-топ, очень хорошо. Будет хорошо. тип тип-топ. Тип-топ, тип-топ, тип-топ. Тип-топ, тип-топ. Тип-топ, тип-топ. Будет хорошо. Очень хорошо! -ра -ра. Пусть в новом году все напасти Растают, как вешний сугроб Нам только немножечко счастья И все у нас будет тип-топ! Тип-топ! Тип-топ! Будет хорошо! Ну вот! Будет, будет, будет хорошо! вей вей well, well. Очень хорошо! Тип-топ! Тип-топ! Тип Тип топ, тип топ, та да да да да да да да да Молодцы! Тип-топ, тип топ, тип топ. Давай ты. Будет хорошо! Очень хорошо! Улыбок, чтоб стали богаче, терпение выстоит, чтоб. И нас не оставит удача, и значит все будет тип топ Молодцы. Тип-топ, тип-топ будет хорошо. Тип-топ, тип-топ. Очень хорошо. А ты? Давай, давай. тип топ, тип, топ тип топ тип тип топ тип топ Тип-топ! Тип-топ! Тип-топ! Будет! Хорошо! Очень хорошо! Ну, хорошо, хорошо, папа, когда зарплата тут будет? Так, не грубецу. Ну-ка, тут! штаны! Ну я пошел, уроки делаю, иди, уроки делай! Ну, иди, уроки делай! Ну, иди, уроки делай. <рати> <рати> <рати> <рати> <рати> ну вы подумайте сами! Подумать, есть какая-то логика. Когда-нибудь должно ну, вот настать вот это вот все. Вот это вот хорошо. А?